Стоим, друзья, никуда не торопимся. Поднимаем обе ноги, колени пытаемся оставить на мате. Откидываемся вперед, пытаемся поставить руки. Отлично. Добрый день, друзья! Рад приветствовать вас на канале Йога Чести. Меня зовут Владимир Присяжнюк. И сегодняшний ролик у нас будет посвящен практике, которая подойдет для людей, представителей любой варной. Конечно же, если вы подписаны на мой канал и знаете, что такое варны, касты, вы также понимаете, что варна – это отражение нашего среднего кольца индивидуальной души, и вы прекрасно понимаете, что каждый человек обладает своей варной. То есть варн цвета обычно три – это варна познания или волхвы, это варна контроля или витязи, и это варна созидания или их называют еще вайшу или веси. Друзья, это абсолютно независимые три варны, и ни в коем случае нельзя говорить, что одна варна лучше или хуже, чем другая, каждый представитель этой варны – может дойти до просветления, то есть перейти в четвертую касту и просветлиться. Но тема этого ролика, друзья, у нас немножечко о другом. У нас сегодня практика, и эта практика подойдет для представителей любой варны. Независимо от того, видитесь вы, волф или Веся, практика подойдет для вас. Давайте, друзья, начнем и почувствуем это вместе. Переходим в исходную стойку, в нашу знаменитую стойку тадасана. Практически все последовательности йоки начинаются с тадасаны. Тадасана это поза горы. Мы тянем нашу макушку наверх, копчик вниз, плечи немножко назад развернуты. Спина у нас прямая и расслаблена. Если вы не чувствуете расслабление в спине, я советую вам провернуться в одну сторону, в другую сторону. Мы тем самым ищем нашу центральную ось, которая есть отображение нашего хат-ха-потока только немножечко на грубом уровне, на ментальном уровне. И когда мы нашли нашу центральную ось или отцентровали себя, или центральную частоту некоторые люди любят также это называть, мы снова оставляя, останавливаем вращение, тянем макушечку наверх и со вдохом поднимаем наши руки наверх. Это очень важно. Поднять руки наверх поблагодарить солнце, потому что оно дарит тепло для всех людей, для всех живых существ, и также даже не для неживых существ, также для всех органических и неорганических существ, друзья. Это тепло, которое дарит жизнь всем нам, это наш духовный отец и наше единственное божество, которое мы можем реально увидеть, не представляя своим менталом какие-то непонятные выси и далее. С выдохом мы наклоняемся к нашей Матушке-Земле, то есть к тому естеству, из которого создано наше тело, из тех четырех элементов, которые Земля создает наше тело. Мы округляем нашу спину, подтягиваем руки к своей четвертой чакре, к центру груди, раскрываемся полностью к земле, максимально приближаем лопатки вместе, Поднимаем голову наверх и пытаемся одарить своей любовью нашу прекрасную землю. С выдохом опускаем руки вниз, снова округляем спину, поднимаемся наверх и вместе с восходящим потоком возносимся от земли своим эфирным телом прямо к солнцу. Опускаем руки, вновь находим свою центральную ось, проворачиваемся в одну сторону, в другую сторону. Собираем руки вместе перед четвертой чакрой. Приветствуем. Со вдохом снова руки у нас тянутся наверх. Мы становимся на носочки и с легкой волной ощущаем движение энергии от самых наших ступней по внутренней поверхности бедра, по внутренней поверхности ног, мы поднимаемся до крестца, поднимаемся по спине, опускаемся вниз и доходим до макушки, с выдохом энергия протекает у нас вниз. мы опускаемся с вами вниз. Сгинаем колени, Поднимаем руки наверх, пытаемся сделать так, чтобы у нас пятки полностью стояли на мате. Опускаемся снова вниз, немножечко перекатываемся вперед, поднимаем пятки максимально наверх, макушку тянем максимально наверх, выпрямляем нашу спину. Снова полностью раскрываемся четвертой чакрой, обнимаем весь мир, собираем руки вместе в намасте. И поднимаемся где-то до середины. Стоим, друзья, никуда не торопимся. Поднимаемся снова наверх, все еще стоим на носочках, тянемся, тянемся к солнышку макушкой и опускаемся снова вниз. До середины сгибаем колени, отпрыгиваем назад в верхнюю чатурангу дандасану или упор лежа. Ставим колени вниз, ноги на подъемы уложили и опустились полностью вниз. Со вдохом поднимаем только верхнюю часть тела там, где у нас начинается солнечное сплетение. То есть не выше. Вот у нас солнечное сплетение здесь. И мы до солнечного сплетения поднимаемся. Опускаемся снова вниз. Снова поднимаемся наверх. Проворачиваемся в одну сторону с выдохом, со вдохом к центру. С выдохом в другую сторону, со вдохом к центру. Закрываем сначала один глаз, потом другой глаз, пытаемся увидеть обе пятки нашей ноги. Возвращаемся к центру. Поворачиваемся в другую сторону, закрываем поочередно один глаз, другой, пытаемся увидеть обе пятки нашей ноги. Возвращаемся обратно, поднимаемся чуть повыше, так чтобы у нас таз лежал на земле. Делаем парочку отжиманий. Снова проворачиваемся в одну сторону с выдохом. Вдох в середину, выдох в другую сторону. Вдох середина, выдох в другую сторону. Вдох середина, последний раз в другую сторону и опускаемся полностью вниз. Со вдохом вытягиваем руки вперед, поднимаем ноги наверх. Плечи устраиваются у нас назад, пытаемся лопатки свести вместе и как бы ребрами зацепляем наш мат. Ребрами зацепляем наш мат, поднимаемся максимально наверх, сгибаем одну ногу. Тянемся головой к этой ноге сзади. Опускаем другая нога. Опускаем, поднимаем обе ноги, колени пытаемся оставить на мате, то есть не поднимаем их наверх. Отлично. Опускаемся снова назад. Подтягиваем руки к плечам, максимально прижимаем наши локти к телу, ставим ноги на подъем. И аккуратно, не спеша поднимаемся. Если вы практикуете йогу достаточно давно, то пытайтесь, пожалуйста, локти прижать максимально к телу. Это будет немножко тяжелее, но зато эффективнее. Медленно поднимаемся наверх. Здесь, друзья, прокручиваем плечами в одну сторону. И плечами в другую сторону. Отлично. Переходим вперед. Носочки положили на подъемы. Снова перешли вперед и назад. Поставили коленки вместе. Сдвинули наши ноги вместе. Положили таз на пятки. Колени у нас вместе. Уложили ребра на бедра. И наклонились вниз, растягиваем нашу спину, чтобы лучше ее расслабить. То есть смысл этого упражнения не в том, чтобы растянуть спину, смысл этого упражнения, чтобы ее расслабить. Спокойный вдох и выдох. С каждым вдохом мы заряжаемся энергией, с каждым выдохом мы все сильнее и сильнее расслабляем наше тело. Вдох. Мы снова заряжаемся свежей, чистой энергией. С выдохом выдыхаем все блокаты, проблемы и расслабляем наше тело. Вдох. Медленно, максимально низко рядом с матом мы перекатываемся в собаку мордой вверх. То есть мы наклоняем наши локти и пытаемся максимально прямо подбородком, как будто ведем по мату. Аккуратно поднимаемся наверх. Напоминаю, что в собаке мордой вверх только кисти и ступни касаются пола. Таз, бедра и колени висят воздухе с выдохом можно отжаться пару раз то есть наклониться вниз наклониться снова вверх как вы видите таз остается на месте и затем переходим в собаку мордой вниз если это первая практика у вас на сегодня, то тогда можете немножечко размять ноги, немножечко размять колени, прокрутить тазом, чтобы у вас спина почувствовала легкое приятное расслабление и подтянуть голову к мату. Со вдохом мы переходим в упор лежа, отлично, ставим вместе наши колени, ставим вместе ступни, переходим немножко вперед, чтобы у нас выпрямились максимально колени, да, они у нас не выпрямятся максимально, а как бы как можно сильнее вперед, и подтягиваем ступни к тазу, да, такая легкая форма кобры. Отлично. Возвращаемся обратно и пытаемся сделать то же самое, что мы с вами уже делали, когда у нас колени были вместе, таз опущен максимально вниз. Из этого положения легкая динамика. Вперед вдох, выдох, назад. Вдох вперед, выдох назад вперед снова последний раз вдох ставим наши ноги вниз поднимаем таз и теперь друзья такая замечательная у нас поза зевающей кошки то есть мы оставляем наши ноги лежать на подъеме поднимаем максимально таз вытягиваемся наверх Ступни у нас лежат на подъемах, максимально округляем и вытягиваем нашу спину. Проворачиваемся в одну, зеваем, как зевающая кошка. В одну сторону и в другую сторону. Отлично. Опускаем коленки назад, ставим ноги на подъем, поднимаем таз и перекатываемся вперед. Перекатываемся назад, снова вперед. Снова назад. Как вы можете заметить, это не собака мордой вниз. Да, это просто перекаты на ступне в одну сторону и в другую сторону. Или вперед и назад. Отлично. Теперь, друзья, мы шагаем с вами ногой на, тот, на то расстояние, где у нас стоят наши ладони. Да, ладони и ноги стоят у нас на одной линии. Не обязательно ставить ступни параллельно друг другу, можно их немножко развернуть, но если у вас получается поставить их параллельно, ставьте параллельно. Опускаем таз максимально вниз, немножечко разминаем тазобедренные суставы, чтобы не оказалось никаких блокад, прокручиваем немножечко тазом. Отлично. Берем наши ладони, складываем их в середине груди, делаем намасте и пытаемся раздвинуть наши колени максимально назад. Максимально опустить таз вниз. Спокойный, легкий. И выдох. Опускаем руки вниз, поднимаем таз наверх, пытаемся полностью выпрямить ноги и ставим наши руки, смотрим на них и посылаем их максимально назад, чтобы сильнее и дальше их отодвинуть назад, сгибаем, конечно же, колени и устраиваем наши руки максимально назад. Откидываемся вперед, пытаемся поставить руки. Да, я стою сейчас, у меня руки на пальцах стоят. Вы можете положить их полностью на ложки. Переводим вес тела вперед, вытягиваем руки вперед, колени и таз отводим назад, чтобы колени были у нас примерно над пятками. То есть это не так, как обычно мы наклоняемся, а максимально назад. Выпрямляем спину. Выпрямляем руки, делаем кшипа на мудру. И теперь аккуратно, не меняя угла из тазобедренных суставов, поднимаемся наверх. Спокойно дышим. Со вдохом наверх и выдох, опустили руки. Со вдохом снова обнимаем весь мир, благодарим Солнце за практику, благодарим Солнце за солнечную энергию, с нисходящим потоком наклоняемся вниз. Благодарим Землю за то, что она у нас есть, за то, что дает нам подпитку, дает нам энергию, дает нам урожай и дает нам эти пять элементов, из которых все в мире соткано. Поднимаем с восходящим потоком снова наверх, переводим через себя, раскрываем максимально в сердце, раскрываем сознанием, тянем макушку по восходящему потоку к Солнцу и полностью раскрываемся миру. Друзья, вы можете практиковать этот комплекс в любое время суток, днем, вечером или утром. И, как я уже говорил, эта практика подходит для людей из любых варн. Вне зависимости от того, каким идеалом духом вы привержены, вы можете делать эту практику и чувствовать мир вокруг себя, лучше его ощущать, лучше ощутить свое предназначение и выполнять, конечно же, его и, друзья, я желаю вам всего самого наилучшего на этом пути. Если вы еще не подписались на канал Йога Чести, можете это сделать прямо сейчас. И, конечно же, друзья, я советую вам поступать по совести и жить честью. До следующей встречи на канале Йога Чести.